Момента перехода не было. Это процесс длительный. А, как всегда, сначала были... Теоретические описания, а теоретические написания у нас это что? Это ну, философия науки, то есть ряд философов науки и, и просто философов, и очень крупных. То есть Все вещи, о которых я говорю, это не маргинальные вещи, это абсолютно как бы мейнстрим 20 века. Людвиг Витгенштейн, да, один из величайших философов 20 века, он постоянно говорил о том, что наука относительно, о том, что у нас нет средств, кстати говоря, вот тоже к чему это еще один из выводов, который можно было бы сделать, об ограниченности наших возможностей, нашего нашей возможности, нашей доказательства. То есть, вот как доказать, например, человеку, что летающие тарелочки – это бред? Никак. У нас нет таких средств, у нас нет средств корректной аргументации, потому что мы пользуемся разными системами аргументации. Потому что и вот это нужно внести, ввести в нашу сферу, вот, в сферу нашего рационального знания. И нужно сказать, вот, в сфере, в рамках нашего рационального познания, летающей стрелочки это бред. Но в твоей системе, ну там нет, у нас нет каких-то, вот, скажем, общих аргументов. И вот, и как бы, по, по, Витгенштейн говорил о том, например, ну это же начало 20 века, что а, если у нас есть племя, в котором верят, что танцы вождя вызывают дождь, нет ни одного рационального аргумента у нашей науки, чтобы доказать, что это не так. Вообще, мы не имеем права считать, что это не так, фактически. То есть мы можем сказать, что в рамках нашей вот рациональной теории познания это не так, это просто не соответствует теории, системе, но не системный элемент. Назовем это так. Статистика ничего не доказывает. А, давай, э, статистика да. не доказывает, потому что дождь иногда будет идти, будет иногда не будет идти. Ну, ну, будет случаев, случаев, а что скандиназ... плохо станцевал, вот дождь не пошел. Абсолютно серьезно. За так это столько, смотрите, кроме того, что до, столько плохо станцевал, у богов было плохое настроение. И им просто не захотелось. но У них же есть, правда, там поссорились. Более того, у нас же связь с природой утрачена. Вот раньше это дождь все время шел, это сейчас у нас связи с природой нет. Да, да. У меня вопрос по машинной логике, то есть по формализации логики, аргументации. А какие на сегодняшний день у нас успехи в области прикладных инвестиций и прочего по построению машинных систем анализа информации? То есть то у нас есть некоторый текст, да, его нужно проанализировать на предмет доказательности, доказательности. <послуш> <смех> Тут такой сложный момент с формализацией текстов. <кхе -кхе> Мне кажется, что Формализация, окончательная скажем, формализация речи не произойдет никогда, потому что это не та вещь, которую, вещь, которую можно исчерпать. Будет просто множество, множится количество описательных систем. То есть, надо, вот, как и многие вещи, да, вот, вне сферы естественных наук, которые ясные и конкретные, более-менее, и то, опять же, если не брать там уже уровень квантовых состояний, там бесконечное количество степеней свободы, их можно просто по-разному описывать. И сейчас как бы существует одновременно миллион школ. Вот возьми, формализуй в рамках этой школы языковой. Ну а как же экспертная система различная? Ну это прикладное использование просто. Скажем. То есть мы, для нашего прикладного использования вот это описание, оно будет более там, плодотворным. Ну как-то так. Ну, я специально этим вопросом не занимался, но я просто говорю о том, что, например, теория речевых актов, она никак не дополняет и не и, там, опровергает там, описание там, через предикативную, через семаремантическую. Ну, блин, ну, это просто разные вещи. Да. Речь. Во всем вашем рассказе вы ни разу не упомянули биквотерий Попера и Брис А, и Попер -то... говорил то же самое. Поппер, я просто, ну как сказать, я вот сейчас не буду, не могу, к сожалению, цитировать Поппера наизусть там с 348 страницы, вот, но ä, Поппер, если я не ошибаюсь, именно он говорил о том, что не существует научного метода, да, о том, что… У, а, это же Поппер говорил о том, что если мы… Скорее всего, могу ошибаться, но это надо гуглить. Поппер говорил о том, что если мы стремимся к истине а, ну как это сказать, к гуманному, демократическому, ну в общем, к такому к развитому состоянию общества мы должны отделить науку от государства, так же как мы отделили религию от государства, потому что наука ⁇ это традиционалистский, консервативный институт, который навязывает свою идеологию. То есть какие-то зверния, которые доказывают точку зрения, что вот мы танцевали, дождь пошел. В следующий раз потанцевали, дождь пошел. А скажите, противоречие. То есть когда мы потанцевали, дождь не пошел. То есть и это так, говорит, является аргумент того, что не только от, дождь, от танца зависит дождь. Также вы говорите, это называется фальсификация теории. Да. Фальсификация теории принимается в рамках рационалистической <сих> системы познания. За ее рамками как бы, этот аргумент не работает. Но ну, если вы придете к индейцу и расскажете ему то, что вы сейчас рассказали мне, для него это не произойдет впечатление. И это касается, кстати, только наученных То, что не фальсифицируется, это не наука. Вопрос не нет, я, я понимаю, что да, нау... ну, ученые так делают. Что, если они будем делать по-другому, то, скорее всего, научно-технический прогресс резко уменьшится. Я к тому, что эти принципы ну, полезны в жизни. Потому что если ты будешь верить в то, что какое-то лекарство работает. Ну при этом не будешь искать попытки, ну где трус сказал, она мне помогла. Ты говоришь хорошо, начинаешь его использовать, и начинаешь верить, что она тоже тебе помогает. Это на тебе на самом деле не помогает, она вообще и другу то не помогла, просто вдруг нашел какой-то дозвойст доказательство того, что она работает. Почему она не помогла? Да. Все, понятно. А? все понятно. Но мы говорим немножко о разных вещах. Я не говорю о том, что статистика ложная, наука, или еще там что-то ложная наука. Нет, науки все правильные. Но вот этому вашему товарищу, который хочет принимать это лекарство, обосновать то, что его не нужно принимать, у вас не получится. Рациональных аргументов для этого не существует. Рациональных аргументов, которые он бы принял. Да. Таким образом, имея два субъекта, руководствующимися разными системами познания. По сути, им нечем будет говорить, один скажет другому. Вот, мы смотрим так, мы смотрим так. Они окей, и все и, и больше. По-моему, у них как раз будет очень много о чем поговорить. И у них выработается много нор адреналина. Их будет задача, но другой, другой работается другой системой. То, ну вот, он знает. Этот верит в это, а я верю в это. И это абсолютно разные вещи. Не просто всё, они стали, могут разойтись, и это ничего не изменит. <свят> <свят> Тут есть некоторое сужение в том плане, что мы все-таки все дети одной культуры, более-менее. И во многих сферах мы можем найти общий язык. Это вот, например, как я уже говорил, Аристотель с современной наукой не нашел бы общего языка. То, о чем вот вы говорили, да, мы можем предоставить ему ну, такую очень подробную, разжеванную теоретическую физику, ну, такую, понятную, даже дошкольнику, да, там все, всю систему вот расписанную простыми словами. Аристотель прочитает и скажет, что это за бред. Как можно верить вообще в такую разорванную, бессмысленную мешанину фактов? Аристотель – это дитя другой культуры. Я могу рассказать о том, как он бы это воспринял, но это бы занимает еще два часа. Я думаю, что ну, мало кто это выдержит. Это очень интересно, на самом деле. Приходите на следующие лекции об этом. Окей, okay, отличный вопрос. Я вот с удовольствием об этом бы сказал, просто я вот как бы старался все сжато сказать. А насчет того, как это относится к науке. Во-первых, для того, чтобы пользоваться объяснительным аппаратом каким-то, нужно понимать его границы и пределы. Да? Вот, собственно, этим мы сейчас и занимались. Понимали как бы вот какие-то границы и пределы, ну, просто чтобы знать вот наш инструмент, который у нас есть как мы можем воспользоваться. Во-вторых, в науке это как бы все точно так же применяется, потому что э, очень часто, э, ну, блин, просто я даже не знаю, как, как это вот кратко и ясно сказать. Ну, например, как применяется теория, принимается новая теория? Одобрением научного сообщества. Как получается одобрение научного сообщества? Не эмпирическими доказательствами. Скажем так. Это может быть такие вообще аргументы, как красота теории. Как я уже говорил, вот, э, в... очень долго пытались вывести там, общую теорию всего из э, э, теории относительности Эйнштейна. Почему? Почему вот была такая уверенность, что вот из нее оно выведется, что оно выводимо оттуда? Потому что она красивая, она классная, она короткая, она вот, вот, вот, вот, просто вот такая теория. Ну, у нас нет, ну как, а как по-другому вообще? А, а затем в науке, опять же, как это применяется в науке, а, как я уже говорил, в каждой сейчас в математике, которая оказалась строгая логическая вот, дисциплина, когда-то считалась, существует вот, спектр школ, которые одни считают, что математика полностью сводится к логике, другие, что логика там вообще неприменима, и между ними большой а, разрыв. Да? То есть, в теоретике математики многие писали о том, что математика это вообще интуитивный процесс. То есть мы сначала какое-то знание получаем, а уже потом его обосновываем. В основном он приходит как вот вспышка. Мы просто узнали это, а уже потом обосновали. Затем математика ведь не относится к реальному миру. Вообще никак. Математикой можно писать любой из невообразимых миров.